Дорогие друзья, я Ляпко Николай Григорьевич, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, рефлексотерапевт, реабилитолог, мануальный терапевт. Хочу вам представить продукцию, которая уже третье десятилетие успешно идет по всему земному шару. Это валики, аппликаторы, пластины, пояса, которые изготовлены из медицинской резины на основе натурального каучука, внутри которой находятся иголочки из разных металлов цинк, медь, железо, никель, серебро. Два из них основных металла медь и железо. И у них есть покрытие и чистые поверхности. Наиболее часто эффективно применяемую ⁇ это валик универсальный. На любые участки тела, на любую поверхность, для лица, для шеи, для маленьких, для взрослых. К нему разработали новые э, варианты, новые модификации. То есть вот он универсальный двойной. Вот здесь вот крутится в разные стороны, для того, чтобы можно было разворачиваться и не царапать. Точно такой же универсальный двойной, вот э, точно так же можно разворачиваться. И вот универсальный двойной – со смещением, когда можно защипывать, дополнительно еще проводить лимфодренажный массаж. Но вот таким образом вот идет защипывание и идет больше. То есть это можно и для лица, и для шеи, и для участков тела. Что делают аппликаторы все, в том числе э, э, вот такой универсальный валик, двой, сдвоенный, двойной или обычный. Он прежде всего воздействует на поверхность тела, на кожу, на рецепторы, на сосуды. И он включает периферический мозг. Это чрезвычайно важно, потому что он закрыт от внешнего воздействия. Это очень положительно. За ним сразу же включает миллиарды сердец. Это мелких вен, веночек, капилляров. И мы облегчаем кровообращение, мы улучшаем нервную деятельность, усиливаем обменные процессы и таким образом мы создаем здоровое тело которое уходит от любых состояний патологических, которые заканчиваются на частицу и артрит дерматит радикулит ренит делать это очень быстро можно с помощью вот такого универсального валика вот семейство других вот он большой валик он конечно рассчитан на большие поверхности если вы профессиональный массажист у вас в арсенале должно быть все в том числе и лицевой валик лицевой конечно он больше рассчитан на мелкие э, детали над вот пальчики там какие-то э, зоны глаз там век и мы можем очень тонко подойти к ним и воздействовать дифференцирован на какую-то сторону видите я уже начал краснеть здесь вот мгновенная реакция почему потому что здесь иголки из разных металлов между ними идут гальванические токи и из них кожа начинает мгновенно после этой игольчатого душа сваивать нужные нам микроэлементы которые идут из металлов пользуйтесь вы увидите успех будет с вами всегда